Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами сайт Зараз Инфо. Вместе сейчас пройдемся по центральному рынку города Лисичанска и ознакомимся с ценами, которые существуют на 17 мая 2018 года на центральном рынке города Лисичанска. Итак, пойдемте. Вначале покажем картинку, что мы возле рынка. Покажем вот цены. Редиска вот уже даже по 5. Картофель молодой 20. Клубника в чем молодая? 55. С... Спасибо. Вот. 55 гривен. Молодая. Первая клубничка. Помидоры уже 40. Огурцы 30. Капуста 25. Так, идем дальше по ценам. Ориентируемся. Вот, в принципе, все видно. Клуб, ну, клубника ранняя, 55 гривен, да? За 50 отдадите. клубничка. Понятно. Аккуратно. Огурчики по 30. Для читателей сайта, зараз, инфо снимаем цены на центральном рынке. Из а -а -а. Изучайте, пожалуйста, да. покупайте. Ну, будут зрители наши Даем и ваши. Любые товары. Покупатели будут приходить читать. Вот видите, нам рады. Цены помидорчики уже даже 37. 35 отдадите? По 35. А вот помидоры 35. Ну, яблоки уже прошлогодние. Не ахти 18 гривен. Апельсины 20 гривен. Так идем дальше. Нас интересует рыба и мясо. Люди. Это вход в рынок. Здесь овощная площадка. Здесь у нас, так сказать, местная барахолка. Ряды с одеждой, сумками и с различной утворью. Вот кепочки, если кого-то интересует. Но нас интересует... Сегодня только продукты. Почем на рынке центральном продукты? Кстати, сегодня жара 17 мая 2018 года. Вот тучки собираются. Жара, я вам так скажу, когда выходил 20 было 8-27 градусов. И уже рыба у нас практически продавцы разбежались. Здравствуйте, редакция зараз инфо сайта. Знакомим читателей с, на, с ценами на вашу продукцию. Рыбную продукцию. Вот ставрида такая. 120 гривен. Скумбрия 130. Сельдь копченая 65. Сельдь соленая 58. Ну уже товар. Конец дня. Товар почти закончился. Да? Раз, люди разобрали. Это уже... Это уже остатки, ряд не тогда, когда нужно, мы пришли. Вот какие цены. Сейчас пойдем посмотрим у соседей. Здравствуйте, сайт Инфо Знакомим читателей с ценами на продукцию. Почем мойва была сегодня? 50, 50 гривен. Селедка. Разная селедка. Вот Сельт 40... мороженое. Сорок пять это там А вот что я за ш... рыба? Какая? Вот там это хокки. Как? Хоки, 65. Хоки Хоки 65. а рядом. А рядом Братола шестьдесят Братола, рыба братола 65. Это... это у нас хек или ментай? Ментай это. Ментай. Почем? Там вас мы не обязательно а сцена интересуем. 55 гривен, так да, что вы боитесь? Аргентинка. Аргентинка почем? 45. 45 нам подсказывают. Такие цены на рыбы. Дальше уже все свернуло. Сейчас зайдем в мясной павильон и покажем, почем на центральном рынке мясная продукция. Ну Для начала спросим, почем зелень. Здравствуйте сайт заярос инфо спрашиваем знакомим читателей с ценами на зелень почем салат 15. такой 15 а этот пучочек это почем 5. 5 укроп петрушка кинза, кинза. кинза, кинза. А вот такая замечательная кинза почем по 5 по 5 и лук и лук тоже 5 тоже 5. 5 спасибо Так, уже говядина у нас закончилась. А ну, здравствуйте. Уже конец дня, здравствуйте. Знакомим читателей с ценами на продукцию мясную. Почем мясо сегодня, говядина, от скольки до скольки? От 100 до 120 гривен. 130 можно. Было от 100 до 120 гривен. Почки, почки говяжьи. По 30 легкие сердце сердце 60 да. а печень говяжья почем была 70 80 70 80 гривен. вот такое мясо но ну, мы пришли конец дня уже время 12 часов сейчас даже уточним 35 минут и рынок расходится вот цены на курятину здравствуйте сайт зарассанхо знакомим читателей с ценами четверть куриная. 49 гривен 50 копеек. Курица цыплята. 50 гривен 90 копеек. Тушка курицы. 55 гривен 90 копеек. Сегодняшний курс в банке, в приватбанке 25.85, 20 Курс доллара продажи. То есть примерно курс в районе 26 гривен. За один доллар. Вот сейчас покажем читателям, какие цены у нас на колбасы. Различные. Здравствуйте. Московская. Вот Салтовский мясокомбинат. Харьковский, Московская. В принципе хорошая колбаса. 225 гривен балык свиной 170 в принципе вот цены видим какая цена за продукцию здесь у нас ниже вареные колбасы сардели салтовский мясокомбинат Докторские. 95 гривен сардели Тяжело прочитать. 105 гривен. Ну, вот вареная колбаса. Разная по цене. И 80, и 97 гривен. Знаю, есть 45 гривен. Все зависит от качества и количества мяса в этой колбасе. Ну и теперь пройдемся по мясу. Добрый день. А скажите, какие сегодня цены? Сайт инфу знакомит читателей с ценами на мясную продукцию на центральном рынке города Лисичанск Почем такое? Понятно. Люди устали за целый день. Вот сейчас у девушек спросим. Сайт Зараз. Инфо знакомит с ценами на продукцию. Скажите, почем сегодня мясо? Чисто вырезка. 120-130 вообще без кости. Свинина. 120-130 без кости. а вот на ребрышке. На ребрышке пусть Само ребрышко Такое 80, а шея почем сегодня была? Вот Это шея, 130 120. 130, с костой вот чуть-чуть ребро. Там чуть -чуть ребро. А се... И там ее вырезать. А сало сегодня какие цены? Вот видим 50 гривен такое сало. 50, 60, 35, даже можно 35 гривен, 30 гривен. 30 гривен. С мясом 90 и 80 с мясом. Сало меньше доллара. Ну вот В принципе, такие цены на... Мясо Мясной продукции вот А почем такое сало толстое? 60 гривен 45 гривен, да, 45. 45 гривен. А ваше сало? Здравствуйте Не, ну Которое 35. продаете? 35, 90 и, 80, и 50 А вот это именно с мясом прожить вот Такое мясо по 80 А вот это что у нас Задняя часть, лопатка? Почем мясо? 100 гривен, да? Спасибо большое. Вот нам подсказывают 100 гривен. Еще пройдем курятина. У нас здесь такие же цены, как мы раньше были. Четверть задняя по 45 гривен, 46 гривен килограмм. Здесь покупатели. Можем увидеть цены на яйцо стоит десяток 21 на гривен на 50 копеек И здесь вот цены на сыры твердые различные то есть цены на сыры можно так сказать от 100 гривен до 180 вот российский сыр чер... производитель чертков 114 гривен в другом магазине мы увидели и по 100 гривен такую сеть. Вот колбасная продукция. Цена можно увидеть из ценников и так далее. Здравствуйте, сайт зараз, Zara. Zaras.info Zara. знакомит читателей с ценами. Хотим. Не возражаете? Да, у нас очень много акций. да, да, да, да. Будет много, Будет много зрителей смотреть и знать, какие цены в Лисичанске на центральном рынке. Вот кетчупы. Такие цены. К сожалению, ну, там 250-380 грамм. И такие вот цены на кетчупы и майонезы. Идем дальше. У нас еще задача успеть рынок вот молодой чеснок это головка 7 гривен Извините, а вы от какого? сайт за раз чем говорят? сайт за раз в интернете набираете за раз а, и что? находите наш сайт а -а -а. и а -а -а. есть в ютубе телеканал сайта за раз инфо там У нас, нас... Есть разрешение да на конечно конечно законодательство не запрещает я в публичном месте нахожусь спасибо а укроп скажите почем 5 гривен угу. так а вот литр масла подсолнечное 29, 29. дешевле дороже 29. есть а вот цены литр 80 в этой бутылочке стоит 60 гривен вот 29 гривен кукурузное масло почти ли не почти а литр 42 гривны стоит вот специи можем специи ознакомиться что почем, какие специи. Например, лимонная кислота 90 грамм 8 гривен. Что еще чаще всего люди берут? Перец горошком 50 грамм стоит 25 гривен. Перец горошком. Доллар 50 грамм. То есть 100 грамм 2 доллара. Рис фасованный. Ну, здесь распасовка может быть или 800 или килограмм. Допустим, гречка, ну это дорогая гречка, 28 гривен, 25 в АТБ гречка стоит 15-18 гривен. Спасибо. Вот еще покажем цены, что почем. Где такие цены. Все это цены в гривнах. Напоминаю, курс доллара гривны 17 мая 2018 года составляет 25.85 покупка в приватбанке, 26.2 продажа. То есть примерно курс доллара 26 гривен. Итак, у нас вот еще остановимся на ценах на продукцию, сырную продукцию. Можете посмотреть, те какие сыры почем. И вот такие цены на сыры. Масло у нас сливочное. В зависимости от производителя. От 100 гривен. Даже есть по 80 гривен. Не знаем, сколько там других примесей. И вот есть Масло даже 150 гривен, Полтавская 150 гривен и Белорусская 150 гривен, вот Старобельская 50. тоже 150 гривен, сырки плавленные. Масло не надо, Спасибо. Ну так нормально, здравствуйте, сайт Заразинфоб снимает цены для наших зрителей. Спа Спасибо, да. Итак, у нас идем дальше. Вот можем посмотреть, почем сегодня овощная продукция. Еще раз. Редиска 10 гривен, 12. Капуста молодая 20 гривен. Вот картофель 26 гривен. Клубника, как и там на рядах, 60 гривен килограмм. Кабачки молодые. 25. Помидоры вот 45. И что еще мы не говорили. Вот грибы уже, шампиньоны подорожали. Да, да, да, пожалуйста. Грибы 60. 48 гривен. Спасибо. Ну, в принципе, мы показали. Картошка вот 5. 5 гривен. ну это уже плохая какая-то, неважная картошка. Вообще до 10 гривен. В зависимости от качества. Ну вот, например, картошка получше 8 гривен. Здравствуйте. Сайт «Зараз. Инфо. Знакомим читателей с вашими ценами. С, не... с ценами, правильно, не вашими, а с ценами на центральном рынке города Лисичанска. Спасибо. Идем дальше. Ну, сейчас мы пройдемся еще до... Здесь вот такие ряды лабиринты вещевого рынка. Еще немножечко покажем, чтобы было представление о центральном рынке города Лисичанска для тех читателей, которые или давно не были в Лисичанске, или вообще не были, чтобы они могли ознакомиться с центральным рынком города Лисичанска. Ну, здесь вот часть бытовых товаров. Там даже и детские продают. Но мы идем... вот вот, вот. птичку сняли, голубя. Мы идем все-таки изучать продукцию. Продуктовую цен на центральном рынке города Лисичанска. Туалетная бумага. Обухов. Киевская область. Почем? 5. Вот 5 подсказывает нам. 65 метров туалетной бумаги. Спасибо. Да, да. Вот, да. Не зря мы сюда пришли. Сейчас весна, идет посадка. И мы должны ознакомить вас. Почем у нас рассада на центральном рынке города Лисичанска. Так, так, а убирай. скажите, свекла почем? Так, свекла, рассказываю. Вот у меня 18, а это 22. Морковка 10, да? Морковку по 10 отдаю. 10. Это вареный... так, лук, вот это цены... Чеснок, да. Чеснок, Чеснок, вернее. Да. Вот это 2, а то и 3. А это 8, да? Это развето вареный. А да. лук почем килограмм? Лук я 10 сажу так вот, таким 10 грамм. Грамм. Ну, а. сейчас переходим, почем рассада. 10. Рассада помидоры, скажите, почем, десяток? По 10 рублей. 10 гривен, да? Да. И капуста 10? 20. Капуста 20, десяток. Очень, а эти... черри, кислово, 9. Спасибо. А у вас рассада почем? 10. А? По 10. Все, 10 гривен, десяток, все, да? Или есть дешевле? По 6 можно купить? Нет. 30 штук. Ну, а? Если... Спасибо. <решили> почем а, ваша рассада? Здравствуйте. Сайт Зараз.Инфо знакомит читателей. 10 с... Тоже 10 гривен. Ну, цены держат 10 гривен. Два дня назад были на рынке некоторые кусты рассады помидоров по 6 гривен даже предлагали продать. Ну, покажем картиночку. Еще бы стоило показать, почем Почем молочка? Если не разбежались наши продавцы. Вот еще раз покажем. Здесь вот клубничечка у нас уже 53 гривны продается. Картошка большая, молодая 20, мелкая 10. Так, снимаем в режиме реального времени. Почем у нас молочка? Уже осталось молочки мало. А скажите, почем творог? творах? 80 килограмм. Можно приоткрыть, показать такой творог 80. Сметана почем? Сметанка 40,5 литра. А, то есть литра 80. А в литре сколько там грамм? В литре скажите, знаете сколько килограмм в одном литре? примерно по весу. Кило по... 100. Кило 100, то есть в литре да, кило да, да. И молоко, по чем сегодня на рынке было? Молоко 12 гривен. 12 гривен там, плюс-минус, да? То есть в районе 12 гривен литр. Ну, такой... Сыворотки. Да. Не, не... А по чем брынза? Брынза 90 кг. Брынза 90 килограмм. Спасибо большое. Ну. Вот, уважаемые читатели, мы в принципе вас ознакомили в целом с ценами на центральном рынке города Лисичанска. Мы снимали сайт Зараз Инфо, редакция сайта Зараз Инфо снимала данное видео 17 мая 2018 года смотрите нас регулярно ставьте лайки всем привет до следующих так сказать встречи видеосъемок